Согласно западной астрологии, Солнце уже в знаке Стрельца. Наши неотразимые Стрельцы празднуют свои дни рождения. Дорогие солнечные Стрельцы, примите также и наши поздравления. С днем рождения вас! Стрельцы-именинники, вы свободолюбивы натуры, любознательны, справедливы, доверчивы и терпеливы, расположены к философии. Любите путешествовать, быть в постоянном движении, в поиске смысла жизни. Вы очаровательны. Будьте такими же неотразимыми, оптимистичными. Дарите свое благодушие. Будьте здоровы и счастливы. В астрологии, как и в других сферах жизни, есть много шуток по отношению к каждому знаку зодиака. Хочется добавить немного улыбок и вам, дорогие имени. Дорогие стрельцы, вы счастливчики, имея такого сильного и благостного покровителя, как Юпитер. Мудрости, благополучия, широтомышления, миссионерство. О, как много даров вы можете обрести от Юпитера, самой благоприятной планеты во всем Зодиаке. А Юпитеры знают практически все. В то же время... Не грешно повторить о замечательных проявлениях этой планеты. Юпитер гору всех богов. Являясь самой крупной планетой Солнечной системы, Юпитер является ее премьер-министром, олицетворяя мудрость и счастье. Чтобы обрести его милость, надо акцентировать внимание на его качествах. Справедливость, благожелательность, милосердие, филантропия, честность, гармония, самообладание. Список его влияний огромный и чрезвычайно добродетельный. Дорогие стрельцы, для вас это неимоверный подарок родиться под покровительством такой планеты. От этого гуру можно получить оптимистичный общительный характер финансовую независимость, процветание и славу, удачу, продолжительные поездки, интересные международные проекты и многое другое. Юпитер управляет как стрельцом, так и знаком рыб. Его влияние усиливается в знаке рака и ослабляется в козероге. Пользуйтесь случаем, дорогие друзья! Ныне Юпитер в своей обители, в знаке стрельца. Он будет пребывать в нем до декабря 2019 года. Недавно в рассылке прошла очень восторженные отзывы на оптимистичные прогнозы для стрельцов. Дай Бог, чтобы все самое лучшее реализовалось как для солнечных стрельцов-именинников, так и для всех знаков зодиака. Дорогие стрельцы! Следующий год будет благоприятство для начала и развития новых сфер интересов, творческих, в обучении, образовании. А различные хобби могут не только доставить радость, но и принести достаток. Конечно, работы будет много. Постарайтесь с мудростью использовать возможности этого года. Переды будут очень разные и далеко не всегда простые. Активная деятельность будет сменяться торможением в делах и в настроении. Полезно не пропустить свои шансы в марте и мае. Тогда август месяц может принести радостную волну удачи. Как отмечает астрология, наиболее вероятно, Юпитер и Солнце могут раздуть паруса в ранее тщательно подготовленным проектах. Эффективнее будет переводить начатые творческие проекты на более высокий, а точный, профессиональный уровень. Получая информацию в теме, интересующей и важной для нашей успешной жизни, у нас есть возможность глубже поразмышлять. Всегда полезнее спешить, не торопясь, чтобы справляться с возникающими внутренними возражениями или принять новое, уже созревшее решение. В этом заключается наше развитие. Мы все нужны друг другу, мы в одной упряжке. И Юпитер учит нас понять видение другого человека, расширяя свои горизонты. Общаясь, мы обмениваемся энергией, и каждый якобы незаметно вносит нечто новое и нужное для себя и других. Юпитер – планета желтого цвета. Ее символы серебро, топас и желтый сапфир. Используйте в это время их, чтобы притянуть к себе побольше благодати. Обратите внимание, дорогие стрельцы, а также все, кто желает выстроить успешную линию жизни в наступающем новом 2019 году, что энергии планет будут играть иначе и совсем не слабо. Три планеты будут находиться в своих обителях, а значит, сила их будет велика. Это важные планеты, определяющие качество нашей жизни, настроение, здоровье, успехи и удачу. Во-первых, ваш покровитель, дорогие стрельцы, Юпитер будет в вашем знаке. Далее Сатурн, серьезный, как все знают. Планета долгой ответственности, праведности и многих ограничений продолжает стоять в своей обители в Козероге, где она очень сильна. И третья планета Нептун также в своей обители в знаке Рыб. Она может внести много хаоса, обмана и других искажений в умы людей. К тому же трижды в этом году будут очень непростые энергетические отношения между Нептуном и Юпитером. И для обретения успеха могут быть востребованы именно лучшие человеческие качества, а также разумный подход во избежание разочарований. Дорогие стрельцы возраста 40-43 лет. Будьте особенно внимательны в своих поступках. Прежде чем действовать, детально анализируйте обстоятельства, чтобы понять истоки той или иной причины и сделать верные последующие шаги. Это может касаться не только стрельцов, но и всех персон, у кого асцендент в стрельце, а также других знаков в диапазоне возраста 40-43 лет. Потому не теряйте ориентиры, дорогие друзья! У каждого из нас есть что-то, что может поразить даже нас самих. Именно поэтому о каждом знаке можно сказать, что он необычный. Общаясь со стрельцом, следует знать, что стрелец очень динамичен и очень разумный. Стрелец видит проблему достаточно широко и в перспективе. На мелкие детали он может смотреть лишь с улыбкой. И, по большому счету, развитому стрельцу безразлично мнение окружающих по поводу своей личности. Это чудесное качество не копаться в том, что незначительно, и на что порой болезненно реагируют женские персоны многих знаков зодиака. Учитесь у стрельцов тех, кто видит у себя похожую ситуацию. Не забывайте, дорогие друзья, что стрельцы обычно эрудированы, им всегда есть что сказать, а слышать их интересно. Стрельцы одни из самых лучших преподавателей. Именно стрелец, как никто другой, принимает любой результат как позитивный. Правда, они часто загружают в себя с избытком, работой и ответственностью. Именно среди стрельцов известные самые успешные адвокаты. Пользуйтесь их услугами. Огненная стихия дает им огромную силу в борьбе за справедливость. В то же время у них есть шикарный талант сохранять равновесие в любой ситуации. Это нужное качество для каждого человека. И если у кого-то из стрельцов его не хватает, вспомните, что всегда есть возможность его наработать. Учиться вы также умеете. Вы чудесные натуры стрельцы с чувством заслуженного собственного достоинства. Любите себя и побольше отдыхайте. Мы благодарны, что вы, такие особенные, присутствуете среди нас. С днем рождения вас!